Как проверить лотерею грин Что делать, если вы выиграли Гринкарту? Повезло ли вам в этот раз получить шанс на проживание в США? Сегодня попробуем разобраться. Всем привет! И с вами снова Статуя Свободы, канал про как, что и почему в США. Друзья, Госдепартамент США лично не уведомляет о результатах лотереи, поэтому придется узнавать все самостоятельно. Как говорится, все сам, все сам. Чтобы проверить результаты последнего розыгрыша Diversity Visa Lottery, это, кстати, официальное название лотереи Green Card, вам необходимо посетить официальную страницу государственного сайта 3 Также на данном сайте вы получите инструкции о дальнейших действиях по получению иммиграционной визы. Важно понимать, что данная электронная система проверки является единственным достоверным и официальным средством информации о победе в розыгрыше гринкард. Победитель выбирается случайным образом по принципу лотереи без предоставления каких-либо преимуществ отдельным категориям людей. И да, проверить результаты лотереи можно в мае, только вот точная дата каждого месяца варьируется от года к году. Ну вот вы уже на сайте Госдепартамента США, нажимаете на кнопку «Check Status», а система вам показывает «Session Timed Out» или вовсе сообщает о какой-либо другой ошибке. Друзья, не пугайтесь, если произошел системный сбой. Вместо этого попробуйте повторно проверить на следующий день, так как из-за большого интереса к результатам розыгрыша в первые дни сайт может не работать исправно. Также попробуйте проверить работоспособность сайта на разных интернет-браузерах, таких как Internet Explorer, Chrome или Firefox – это иногда помогает! Для проверки Green Card необходимо предоставить вашу фамилию, указанную при заполнении анкеты, год вашего рождения и номер подтверждения, полученный после подачи заявки. А вот если вы потеряли проверочный номер, тогда вам необходимо сделать официальный запрос, в котором нужно указать детали вашей заявки, такие как фамилия, имя отчество, полная дата рождения и адрес электронной почты, использованный при подаче на card Вы выиграли Green card Lottery. Что делать? Примите поздравления, вы прошли первый этап. Для получения самой грин-карты вам предстоит пройти довольно длинный, сложный и затратный путь, так что давайте по порядку. Этап 1. Заполнение формы DS-260. На сайте иммиграционного портала США вам и каждому члену вашей семьи нужно будет заполнить иммиграционное заявление формы DS-260, ссылку прикрепляем в описании под видео. Сотрудник Кентукки-центра рассматривает Вашу анкету и в случае одобрения высылает Вам на электронную почту приглашение на интервью. Этап 2 Медкомиссия Для прохождения медицинского обследования существуют специальные сертифицированные центры. Медобследование необходимо пройти всем членам семьи, планирующим эмигрировать в Соединенные Штаты. После прохождения медкомиссии Вам выдадут запечатанный конверт. Конверт открывать нельзя, это важно. В закрытом виде его нужно передать сотруднику консульства на интервью. Этап 3. Сбор документов. Подготовка к собеседованию также включает сбор документов. На каждого человека собирается отдельный пакет, который зависит от вашего семейного статуса, финансового положения и не только. С полным перечнем документов вы можете ознакомиться на наших страницах Facebook, ВКонтакте и Telegram. Помните, что все документы должны быть переведены на английский, а переводы заверены у нотариуса. Этап 4. Интервью. Здесь все очень серьезно. Собеседование проводится в посольстве США, где все члены семьи должны явиться с подготовленным пакетом документов и в назначенное им время. В кассе посольства необходимо оплатить визовый сбор и приложить квитанцию к делу. Если вы пройдете интервью и вам откроют визу, то в течение следующих 6 месяцев вам придется въехать в США. Паспорта с готовой визой выдаются через пару дней после собеседования. Вместе с паспортами вам выдадут запечатанный конверт, который нельзя открывать, а необходимо вручить офицеру миграционной службы в аэропорту прибытия США. А вот если вы не выиграли Green Card Lottery, вам система сообщит следующее. Based on the information provided, the entry has not been selected for further processing for the Electronic Diversity Visa program at this time. Ранее сообщалось, что программе Green Card грозит ликвидация в рамках нескольких законопроектов, которые рассматриваются Конгрессом. Если программу не отменят, то вы сможете использовать свой шанс в новом году. Друзья, необходимо помнить, что победа в лотерее не означает автоматическое получение грин-кард. Как победитель вы становитесь лишь претендентом на получение иммиграционной визы в США. Важнейшим шагом является прохождение собеседования в американском консульстве, так как не все из отобранных претендентов получают визу, а в дальнейшем грин-кард. Напишите нам, если вы хотите иммигрировать в США.